Купить сильную белую женскую сумку. Фабрика Пиков, город Пенза. Цена сумки 700 рублей. Один небольшой ручка ремень. Клапан на задней стенке карман на молнии. Внутри сумочки два отдела. В одном отделении карман на задней стенке на молнии, в другом два кармашка. застегивается легко на молнию и на клепку можно носить на плече, на локотке и в руке классическая сумка, две ручки и есть небольшой ремень, который цепляется вот сюда на кольца карабину на задней стенке карман на молнии форма полукруглая позволит сумке висеть на плече два входа на задней себе карман на молнии вот такое дно цена сумки 1200 рублей Для подписчиков канала скидка 10 процентов пишите звоните мой номер 8 девятьсот 436 надеетесь вот такая мягкая Белая сумочка. форма мешочка. Она мягкая со всех сторон. На задней сеты карман на молнии. Вот такое донышко. Украшение декор кисточки. Вот так вот задекорированы ручки. Два отдельных входа. Внутри карман на задней стенке. И два кармашка открытых на передней. Форма. Сумочки. такса бочонок очень мягкая очень приятная научка. цена сумки 1200 рублей для подписчиков канала скидка 10 все контакты внизу под видео размеры описание сумок поставь лайк это очень важно для роста моего канала